30 октября 2021 года в России введены нерабочие дни, а в некоторых регионах они начались и раньше. Работать нельзя многим, но только некоторым правительство решило компенсировать невозможность работать и выплатить субсидию в размере МРОД на каждого сотрудника. Кто эти счастливчики в этом видеоролике? Досмотрите до конца. Меня зовут Юлия Гошина, я руководитель Центра сопровождения бизнеса Мирена. Мы оказываем бухгалтерские, юридические, маркетинговые услуги, услуги по постановке управленческого учета и финансовому планированию. Для того, чтобы получить субсидию, предпринимателям надо сделать всего три простых шага. Спасибо налоговый за удобный сервис, который позволяет предпринимателям подать на субсидию с минимум усилий. Для этого надо зайти на сайт налоговой. Ссылку вы найдете в описании. И первым делом проверить, соответствует ли ваша организация или ИП тем условиям, которые заявлены в постановлении правительства России о выплате субсидии. Для того, чтобы проверить, соответствуете ли вы условиям получения субсидии, вам надо просто ввести ваш ННН в строку, и налоговая вам ответит. Это, скажу вам, крайне удобно. Не надо читать закон, искать, какие условия выставлены и сопоставлять свое положение с теми условиями. Вы просто вводите свой НН и узнаете. Если ваша компания или ИП не соответствует условиям получения субсидий, то вы увидите красную надпись с крестиком. Это означает... Или то, что ваша компания не внесена в реестр МСП на 10 июля 2021 года, либо ваш основной АКВЕТ не соответствует перечисленным в постановлении правительства России. Если же вы счастливчик и соответствуете условиям получения субсидий, то вы увидите надпись Проверка основным условиям пройдена. Теперь вам надо нажать кнопку Узнать как и заполнить заявление. Это шаг 2. Отправить заявление в налоговую можно тремя способами. Электронно из самого кабинета налогоплательщика или через э, системы ТСК, то есть через системы, через которые вы сдаете электронную отчетность. Если же у вас ни того и другого нету, то можно отправить на бумаге через почту России. И остался шаг номер три. Что же это за шаг? Дождаться получения денег. Важно! Получение субсидии носит заявительный порядок. Это значит, что надо обязательно послать заявление в установленный период с 1 ноября до 15 декабря. При условии, если ваше ООО или ИП полностью соответствует всем условиям получения субсидии, но вы не отправите заявление или сделаете это не в установленный срок, то субсидию вы не получите. Сколько же денег получат предприниматели? Размер субсидии рассчитывается по формуле. Для ООО это количество сотрудников, которые работали официально в компании в июне 2021 года, умноженное на 12 792 рубля, то есть размер МРОД. Для индивидуальных предпринимателей формула немного другая. Количество сотрудников, работающих у ИП в июне 2021 года плюс 1 умноженное на 12 792 рубля. Если индивидуальный предприниматель работает без сотрудников, то сумма субсидии составит 12 792 рубля. Откуда налоговый узнает, сколько сотрудников работало у вас в июне 2021 года? Очень просто. Она посмотрит раздел 3. РСВ – отчеты, который должны сдавать все работодатели. И главный вопрос, который беспокоит всех предпринимателей – на что можно потратить субсидию? Здесь не стоит беспокоиться, субсидия не носит целевой характер, поэтому проверять ее использование никто не будет. И вы можете потратить эту субсидию на любые нужды, необходимые для поддержания жизнедеятельности вашего бизнеса. Субсидия, про которую я рассказывала в этом ролике, распространяется на предпринимателей во всех регионах Российской Федерации и связана с введением нерабочих дней президента. Если же губернаторы регионов ведут карантин в своих областях, то предприниматели смогут получить дополнительную субсидию. Конечно же, если они будут соответствовать условиям получения этой субсидии. Но это надо смотреть региональное законодательство каждого субъекта в отдельности. После просмотра этого видеоролика обязательно зайдите на сайт налоговой, проверьте по ННН положено ли вам субсидия и если положено, обязательно пошлите заявление. Поставьте лайк этому видео и поделитесь им со своими друзьями. Помогите им также не пропустить срок подачи заявления на субсидию. Верьте в себя и у вас все получится.